что тут у нас произошло О, оборотни ни хрена себе вот это да тут трупы, вот это да да походу трупы стопроцентные да вон есть труп охереть не надо спортивная машинка да?